Русский кусок, который сверху только делается. Вот, Что-то там не говорили. Ой, мы должны вот на местах, внизу, вот давайте в отдельном взятом колхозе людей научим не сморкаться. Понимаешь, ну что-нибудь такое. Я когда это слушаю, не надо про малые дела. Но все равно все в конечном итоге идет сверху от власти. Она может тебе и жизни сделать адом, а может маленьким раем. Понимаешь? Вот не надо рассказывать сказки про то, что мы можем перевоспитать людей хорошим хорошем отношении. В России это немножко по-другому. Со своей спецификой действует. Кое-кому надо дать пороже и очень крепко. Да, до хруста челюсти. Потому что в противном случае не поймут. Пока вот значит не априкудуют, что вот будут продолжать, значит, практиковать именно это. Вот мы не, вы не остановили вот из-за этого. Ну, да. Абсолютно верно, совершенно точно. Вот был момент, когда еще все можно было, ну теоретически, опять же, мы умозрительно рассуждать. Наверное, шанс какой-то был. Вот это все остановить и сказать, ну хватит. Вот поиграл с дружочек и хватит. Возможно, дело юкаса могло повлиять. Бизнес там аппарат власть значит чиновничество, еще какое-то там, еще какое-то склонное к сопротивлению, наверное, нужно было собраться и что-то сделать. Не сделали и довели вот, до вот этого всего.